Друзья, привет! Меня зовут Ившин Николай, я финансист. Помогаю предпринимателям навести порядок в деньгах, помогаю мне не попадать в кассы разрывы и зарабатывать больше прибыли. В этом видео я с Александром по скайпу созваниваюсь, это мой ученик. Александр занимается продажей товаров для животных. Он живет в городе Сочи. Будем заводить статьи, будем разговаривать про финансовую модель. В общем, все интересное видео, там ты можешь посмотреть его прибыль, настоящие эмоциональные переживания, в общем, все, что с ним будет происходить. Поэтому смотри видео, ставь колокольчик, пиши в комментариях свои вопросы. В общем, следи за прибылью. Смотри, я открываю сейчас четвертый квартал прошлого года. Мы с тобой начали общаться, типа чтобы отправиться в такое в новое плавание в октябре, там даже в конце сентября отлично вот смотри мы там наметили гипотезу тогда по увеличению штата угу. и там мы наметили увеличение немного среднего чека и рентабельность там подтянуть на 2 процента вот итог как бы блин сейчас вот у меня нет таблицы сравнения если честно но мы можем сравнить четвертый квартал первый квартал двадцатого и второй квартал вот, который мы недавно Это закрыли. Четвертый квартал получается. Что что? Это сейчас четвертый квартал, и эту сумму вот, э, чистой прибыли 717 надо разделить на три. Да, да, да, да. В принципе, четвертый квартал 2019 года, о, ну вот он как раз-таки примерно такой же остался, как вот мы на момент сентября с тобой разговаривали, там особо ничего не менялось на тот момент. Нет, 239 в среднем атаке было ну, нормально ну, это... ну вот смотри у нас были а, а вот ну, вот здесь видно сколько у нас было какой был средний чек в четвертом квартале рентабельность 26 процентов и количество покупателей в месяц у нас было вот такое 4748 это это сколько в месяц получается? 1582 покупателя у нас было в месяц, в четвертом квартале. С года? Да, 2019 -го получается. Вот зайди в четвертый квартал, пожалуйста. Да. Вот, рентабельность, вот тыкни на 26% и сделай эти, ну, как бы сотые. Не, не, вот как бы ты на нее нажимаешь, вот на 26, и там вот э, вверху. А... А. Да, все, нашли. Нет, еще раз. Ну, чтоб соты там прям были. 26% рентабельности О, 25, 96. 25, да. 25, 96. Все, давай. Я ну, для себя. Да. По большому счету, мы там с тобой говорили в сентябре, в конце сентября, там начало октября. Начал я что-то делать, что-то там двигать. Тогда я нанял двух продавцов через месяц, их уже не было, не те были люди совершенно. И начал новых искать людей. Вот. И тогда вот нашел Сашу, с которой мы сейчас вот вместе уже сидим. А Саша вот. с первого квартала начала работать или где-то с... Саша Там. начала работать с 11 ноября да, с, да, с середины как бы квартала вот. э, прошла через э, ну как бы обычный продавец консультант, и в январе с mm -hmm. Нового года я уже говорю как бы, давай двигаться дальше вот. и переходить будешь на управляющего магазином. И мы начали уже в январе искать э, еще одного человека. То есть я взял двух Сашу и Марину. В январе, в ноябре взял, в январе мы уже искали и нашли там достаточно быстро середине, еще Катю. Среди февраля. Среди февраля в итоге, вот да, она пришла? А, ну вот так вот. В середине февраля пришла Катя. И по сути, как бы четвертый квартал, несмотря на то, что уже были новые люди, но и опять же, по этой же причине, из того, что новые все въезжали, как бы четвертый квартал мы закрыли как, как и до этого, как и третий, как и второй 2019 года. Вот, в первом квартале уже начали куда-то двигаться, январь там, конечно, что-то в моменте нас подвел, но в этом самом в январе, вот такие у нас уже показатели, о, не в январе, а в первом квартале, здесь покупатели в месяц. Что-что? Да. да, да, я разделю рублей. Да, 1649. Рентабельность маленько подупала. Да. Вот. Но по итогу мы получаем вот такие. 714? Да. Ты что, просел на косарь? Да. Просел на косарь. Вот. Но если ты посмотришь на расходы, четвертого квартала они были 690 а расходы первого квартала были 778 то есть почти сколько? на 90 на... что я, я это перебиваю тебя нормально же да это, это... смотри да. у тебя вот здесь вот получается расходов 778 а нет да 778 а там в четвертом сколько было 690 ну, то есть мы, мы, мы по валовой прибыли-то выросли, вот. но из-за из того, что у нас там сотрудник добавился, ну и плюс там до да, рекламу. Не, мы, по-моему, в первом квартале не включали. Не, мы со второго начали. Mm. Тогда... Тебя, сходу, у тебя какие-нибудь были, там выставку поменял, еще что-нибудь. Ну, какие-то такие серьезные вложения. В четвертом или в первом. Мы в первом квартале а уже... Это на нет. Что? Я что, вспоминаю компьютер. Там, нет, это все компьютер во втором. А, ну, как бы смотри, во... что было во втором, в первом квартале. В середине первого квартала появился еще один сотрудник. Саша, соответственно, смогла больше уделять время магазину уже как управляющий. там. Начала погружаться в закупки. Саша купили компьютер отдельный сделали небольшое место заказы отдельное, то есть э, в большинстве смен, в смену работало уже как бы два человека, то есть э, один человек мог там заниматься закупками, приемками, либо, если что, пробить на кассе, если вдруг собиралось чуть больше людей в магазине, чем обычно, второй человек мог спокойно их там консультировать, либо наоборот общаться там с поставщиком в момент приемки, ну то есть мы смогли, э, основной из задач э, новой гипотезы это было э, за счет увеличения штата больше уделять время покупателю и соответственно более качественно его консультировать и за счет этого поймать больше возвратов клиентов чтобы они к нам приходили снова и снова возвращались и это в принципе начало работать и, и скорее всего ну как предположение было что э, средний чек будет немного увеличиваться угу. но он увеличился вот. немножко. На 40, а, на да, он, да, он немножко увеличился. Вот. И там же мы во втором квартале, что мы сделали? А, мы начали завозить новые товары. Мы в конце четвертого квартала завезли там одного производителя, но было неощутимо. А в первом квартале уже мы завезли еще двух производителей. То есть мы расширили ассортимент под именно товаром-локомотивом. Наш хлеб расширили. Корма, в общем. Я понял. Да, постепенно там Саша занималась расширением а, этой самой, а, скажем, аксессуарки. Вот. И, но основной как бы, момент был ставкой на то, что мы завезем, вот еще суммарно у нас будет плюс три кормовых производителя. И, и наши клиенты были приятно удивлены, что у нас это появилось, потому что они часть продукции покупали у нас, часть искали в других магазинах. Ну и плюс новые за счет этого начали прилетать. И вы им начали вот. давать, по сути, потому что у вас как бы рентабельность не изменилась. А че да. да, но смотри, вот в первом квартале на самом деле решающий рост дал март. Вот мы январь-февраль но ну, потихонечку запрягали там. значит Ну, как бы я так это вижу, я прям помню свои ощущения. Знаешь, там смазывали старые запчасти, как говорится. вот там Покупали новые какие-то апгрейды. И вот март, Просто я не понимал, что происходит, я все время Сашей писал, типа, что это, это предкризисное состояние, хотя тогда в России нифига еще не было, все забивали болта, типа, вокруг там весь мир что-то кипишовал, но как бы в России вообще не было того, что могут объявить даже там, коронавирус и так далее. Где-то где с 20-х чисел февраля начался взлет конкретный у нас. Вот. И где-то по 25 марта, там в конце марта, в самом конце, уже вот начала какая-то вирусная история происходить. А вот где-то с 20 февраля по 20 марта, в принципе, все было спокойно, но у нас по продажам резкий рост пошел. Прямо больше продаж, больше средний чек. И ну, я думаю, что это не было с вирусом связано, потому что тогда по ощущениям все было спокойно. Я все время, Саша, писал, типа, что это? Это плоды нашей работы, как бы то, что мы заложили. Или все-таки какой-то вирус? Никто не мог ответить на этот вопрос. Но э, почему я думаю, что я прав? Потому что все мои соседи на рынке, они все выли. То есть э, февраль, март для рынка, для нашего сезонного города Сочи, это убийственные месяцы. Здесь всегда провалы идут капитальные. Вообще, если бы не было вируса, Сочи э, до середины мая очень провален. Но ну, не, не в нашей нише, мы как бы ровно идем. Вот. И соседи просто вылети типа, по продаж нет, людей нет, рынок полупустой. А у нас вот где-то с 20 февраля прям больше, больше, взрыв и взрыв, короче, пошел капитально. То есть, по сути, первый квартал, э, вот этот его небольшой как бы рост, да, э, он благодаря тому, что мы вот э, в конце третьего квартала, короче, выстрелили. Это, а мы можем посмотреть быстро-быстро второй квартал, мне уже не терпится. Второй, да, второй смотрим, уже смотрим. Вот второй. Во втором, конечно, сейчас вот, покажу вот эти расчеты, вот здесь уже у нас 5, 7, 3, 7, здесь у нас уже 1000, 1912 покупателей в месяц, рентабельность. Вот такая. Сейчас она еще чуть выше рентабельность уже в, в начале третьего квартала. Вот и итог вот видно тебе да здесь зафиксировал? Да да покупатель да зафиксировал и в итоговое. итог вот такой ага, все, все. то есть у тебя вообще не было кризиса типа да не он был была сильная а суша да, было много переживаний мы там пытались там короче пропускать пропуска удержать апрель был для офлайна практически убийственным но так как у нас был онлайн мы резко вы что что расходов 900. 62 расходы. Это что такое? Это расход. Не, а там инвест расходы какие-то были? У нас добавился маркетинг в интернете. Мы добавили маркетинг в интернете. У нас, безусловно, выросли расходы по доставке. Там бензин сразу больше стал, зарплата курьера стала больше за счет апреля. Ну, в мае тоже это э, сказалось еще. В июне уже отскок в сторону офлайна опять пошел. Ну и плюс э, всякие антикоронавирусные расходы тоже их было много всякие спиртовые растворы маски перчатки там э, что мы потом какую-то лампу нас заставили поставить в да. да потом мы я не помню только это в конце апреля или в начале мая э, мед книжки мы сделали на которые тоже там 1015 попали. попали ну, но в нашей сфере мед книжки не требуются вообще Ваня, нам... ты тоже короче вот э... Получается, там ну, жопа, когда в новом году получается, в январе, ты ее проскочил. Второй квартал, ты когда коронавирус прям бахнул, ты еще больше расходов бахнул, в принципе, прибыль чистую сохранил. И плюсом у тебя вот четвертый квартал, если сравнивать с первым и с вторым, да, двадцатого года, у тебя получается системный бизнес с персоналом, с управляющим, и как бы, ну, по сути, ну, то есть ты как бы ты не сидишь, и у тебя как бы Прибыль сохраняется чисто, правильно? Ну, типа тебя даже вирус, ну, то есть даже кризис вот этот коронавирусный, он тебя, ну, как бы, ну, условно не затронул. Если бы его не было, ты бы больше еще заработал. Услов, да. Ну, по крайней мере, смотри, там были в апреле жесткая ситуация по поводу пропусков. И для курьера в том числе, ну, там не буду подробности рассказывать, как бы, я почти две недели провел в том, что я просто дежурил там, Возле магазина. Открой редабелец еще раз. Что, что? Редабелец открой еще раз. Какого? Второго-второго. Вот где сейчас находимся. Грубо говоря, в кризис я был занят тем, чтобы, знаешь, магазин продолжал работать и не закрылся. Саша была занята внутренними процессами. Ну и остальные, как бы продавцы, консультанты тоже. И поэтому мы, ну. Всем, короче, обязанностей хватало и там сильно перегружен не был никто. Ну, были перегружены, но не было того, что что-то там прям не успевали, не хватало. Прикинь, у тебя в средний чек только упал в этом во втором квартале. Но у тебя рентабельность выросла на полтора процента и количество покупок выросло. У тебя, ну, условно если три квартала, у тебя количество покупок за второй квартал максимальное. Да. И еще это системный бизнес, который ты как бы затрат вложил в 962 царя, ну там и маркетинг, ну там же не все реклама, ну на трафик, там же всякие, тройка рекламы, там ну, сайт по-любому, что-нибудь, ну то есть затраты, которые как бы, у тебя останутся. Да? 962. Да, вот, да. да, мы, короче, рассуждали на эту тему, что у нас резко выросли расходы, вот мы на сегодняшний день понимаем, что уменьшить мы их не можем. Нам их было бы даже лучше увеличить в плане рекламы. Потом мы поняли, что сайт наш теряет трафик в силу там своей, своих особенностей, кривых. Вот. Мы уже купили новый дизайн сайта, нового. И сейчас там его доделываем, будем одевать короче, новую верстку на старый сайт. Что, ну, нам кажется, даст нам, короче, мы уйдем от потерь. То есть мы видели от маркетологов, что у нас там люди закидывают товары в корзины. Трафик бешеный, а конверсия 2 процента. да Да-да-да. Мы там, для примера я тебе скажу, раньше у нас посетители сайта, в четвертом квартале у нас посещение сайта было 1500-1700 посетителей. Заказов было порядка 80-90, но ну, это примерно, сейчас на вскидку, это примерно конверсия 5 процентов. Вот, а, а, 90 заказов за какой период? Месяц. За месяц в четвертом квартале. Угу. И то, не 90, это 90, там, может быть, в октябре, в декабре было под Новый год, а там, в ноябре в каком-нибудь их там и 80, и 70 было. Потом мы влили рекламу, плюс коронавирус, который перевел очень много в онлайн. И, <связанная> да, но потом, когда вирус закончился, короче, а маркетологи продолжали работать, у нас посетителей на сайте было уже не полторы тысячи, Шесть. а 6-7 тысяч да, было посещений, а конверсия была полтора-максимум 2%, и в итоге мы в а, июнь, июнь мы закрыли 102 интернет-заказа. А в коронавирус у нас было 160 или 180, по-моему. То есть, 6,5 тысяч заходит, и у тебя типа 100 человек только покупают? Да, да, да, 100 человек только покупают. Из них, причем, э, где-то 25 выбирают самовывоз, вот, и где-то там 70-75 уезжают на доставку. Э, что, как бы, ну, в общем, там влияет тоже по-своему на расходы. То есть, нам, конечно, гораздо дешевле содержать курьера, когда он доставляет 160 заказов нежели когда у него 70. То есть у него зарплата уменьшается, но сильно же ее не уменьшишь до такой, что он скажет, да, как бы нафиг оно не надо, да? Ну, да? Да, быть у вас там за, не знаю, за непонятные цифры. Поэтому... Вот, да, поэтому мы приняли решение еще уйти в расходы по сайту, купили шаблон, как бы не очень дорого, но как бы 24 тысячи, но раньше мы себе этого не могли позволить. Не, а у тебя на третий квартал ты что какой план получается? Там по расходу, ты что-нибудь планировал? На третий квартал мы планируем, значит, по этому магазину сделать новый сайт, ну, новый дизайн будет более удобный, понятный, короче, интуитивно, короче, удобный. И влить больше рекламы. А. По цифрам, по цифрам у нас нет плана, у нас есть план по тому, как не уменьшить расходы, но, например, увеличить рентабельность. Мы сейчас работаем над расширением бонусных групп для продавцов, чтобы не урезаться по расходам, наоборот. Не, у вас 26% рентабельности, а сколько, ну, 26, 5, 74, да, а сколько вы хотите, чтобы у вас было? Ну, если у нас будет 28, хорошо. Если мы дойдем до 29, отлично. Ну, типа, 28,5, типа, да? Да. Вот, а вы просчитывали эту штуку? Ну, типа, сколько чеков должно быть, Там, какой чек средний? Ну, то есть, какую прибыль все равно надо планировать по квартальному. Ты знаешь, мы вот уже в который раз с тобой обсуждаем э, историю со средним чеком. Mm -hmm. И... Мы, короче, не можем на него влиять. Ну, Это чуть парадоксально звучит, я понимаю. Мы на него влияем, в принципе. Вот. Плюс он еще растет и органически, потому что товары дорожают и в начале года, и плюс потому что кризис. Но смотри, например, когда мы поднимаем рентабельность, мы завозим высокорентабельные товары, соответственно. Высокорентабельные товары в нашем случае – это аксессуарка. Аксессуарка сама по себе не маленькая по стоимости, там, 500, 300, 700, зарабатываем мы на ней, грубо говоря, 80-100%, но она сама по себе снижает средний чек, понимаешь? И как бы средний чек снижается, рентабельность возрастает. Вот, вот такая какая-то история получается. Количество чеков растет, ну то есть она как бы… Ну, да, конечно. да, то есть тут прямая, прямая зависимость рентабельности… Э, От количества чеков да. не вот в среднем. Да, да, да. Ну, то есть мы можем вырастить рентабельность, но средний чек, конечно, подубьется тем самым. Зато вырастет количество чеков. Да, зато вырастет количество чеков. Ну, так вот этот ну, спланируйте, чего? Ну, то есть, здесь, а, средний чек там, ну, допустим, там, я не знаю, на 100 рублей опустить. Но за счет рентабельности вы там ну, больше прибыли намного заработать. И, ну, за счет количества чеков, и за счет рентабельности, да, в этих чеках. Ну, вот просчитать прям такой момент для нас как-то кажется чуть невозможным. То есть, грубо говоря, мы запускаем процесс по увеличению рентабельности, берем потом какой-то период и смотрим на результаты. И понимаем, упал средний чек, не упал. Если упал, то насколько. Вот в вот. моменте, увидели, ну, как... что? Тут момент такой, что, допустим, ну вот, допустим, у а вас сейчас 113 там, средний чек, а, рентабельность там 26,74, количество чеков там 1900, да, там. И все. И как бы, вот допустим, увеличить рентабельность за счет, допустим, первого товар. ну то есть расписать, то есть вы как бы ну типа количество чеков сделать там две например, в месяц за счет там там первого, второго, третьего, четвертого, ну то есть как бы конкретно задачи на, на что вы хотите повлиять какими задачами на рентабельность, например, там тем то тем то тем то тем то на этот там тем то тем то тем то рекламы там, там то. то есть расписать для себя как бы ряд, ряд задач их выполнить и потом посмотреть, блин, а вот эти задачи вообще там типа на чек повлияли а на рентабельность там на количество чеков, ну то есть как бы вот такая история, не то что вы его планируете, а потом тупо по факту смотрите. Когда вы планируете, у вас должно как бы ряд задач быть на, ну, вот, на эти показатели. Mm -hmm. вот. а сойдется, не сойдется, ну как бы я еще ни разу не видел, что сходилось. Но как бы вектор хотя бы чтобы у вас был, да, то есть что вы делаете и на что вы хотите повлиять, вот и влияет это вообще или не влияет и то есть тем самым, допустим, убирать какие-то там мероприятия или наоборот добавлять или что-то понимать, да, например. Вот, и, ну, эти задачи, да, делятся, получается, на… Смотрение только подробнее и привязывая к каждому показателю. Ну да, допустим, я там пришел в магазин, там, сделал, там, ну, выбираю товар, да, например, то есть, а я на какой показатель хочу повлиять, на средний чек, на количество чеков, либо на рентабельность, рекламу я там дам, дал, допустим, то есть, есть задачи, вот, которые прям как вы думаете, точно влияет на план. Вот. Нас рассудит месяц, ну, нас рассудит, когда мы эти задачи выполним, и следующий месяц, когда это ну, мероприятие там, ну, прокрутится. Вот. Ну, вот, а, один из основных задач мы сейчас наметили э, поковыряться в целом системах и подключить ее. Мы хотим побольше понимать поведение наших клиентов. Ну вот, как сейчас бы, тысяч... уже 2000, как бы, ну это цифра, которую, мне кажется, можно, ну анализировать прям уже. Плюс у нас даже 20 человек. Плюс у нас сейчас, если мы говорим про расходы, мы на прошлой неделе с воскресенья, мы взяли еще одного человека. Ну да, ну по факту, вот если вот так смотреть на тебя, как бы, у тебя есть управляющие, есть там сотрудники, получается, ты еще берешь сотрудников. И, в принципе, ну, для точки, да, там, 240, там, 250 – это нормальная история. То есть за счет интернет-магазина, да, там, за счет чеков, ну, за счет дополнительных, там, продуктов, по сути, можно еще больше сделать, да, например. Но, по сути, по факту, у тебя уже системный бизнес, который ты хочешь, ну, как бы, там, повторить, да, там, ну, в таких же да. сказать, как в другой точке. В принципе, все нормально. Там коронавирус тебя там не подстегнул. Ты в это время еще бабло там вкладывал, да, там 962 косаря. ушло. Ну, как бы зная тебя, там ты жмешь до последней копейки, как бы, ну, скорее всего, там они эффективно ушли. То есть не просто так шиковал, да, там выкидывал эти деньги. знаешь, как было? для примера: просто апрель, например, по прибыли, да, вот по моей чистой. В апреле моя чистая прибыль была 146, а в мае она была там почти не, 320, по-моему, понимаешь? Не, ну, но это мажется все равно годом, у нас есть какие-то пики, там, еще чем, все равно да. в годы идет. И, и расходы, соответственно, мы понимали, что пришел вирус, мы понимаем, что мы ни хрена не понимаем, что будет завтра, вот, мы договорились, там, естественно, все расходы на ноль, ну, те, которые мы можем на ноль вывести, да, там, расходы связаны с развитием, там, еще с чем-то, там, рекламу мы не сокращаем, естественно, расходы в апреле были тоже минимальные. А потом, когда начался отскок, мы тоже и по расходам начали больше-больше нагонять-нагонять, чтобы не потерять ничего, короче. Ну, ты смотри, вот CRM-система, да, там, ну, как бы, что ты будешь смотреть там? Трафик? Откуда он берет и более эффективный трафик, да, получается? А мы посмотрим возможности CRM-системы. Во-первых, Можно... нас интересуют, очень интересуют э, рассылки, потому что с нашими покупателями пока никакого коннекта не происходит. Мы не и... работаем с ними с базой ну, вообще. А, ну вот как бы вот в чем я сейчас на свой язык перевожу, вы получается, хотите больше клиентов, и, ну как бы увеличить да, ну, до 2-200, там например, чтобы у вас клиентов было в месяц. В интернете у вас чек больше, ну насколько я знаю, ну типа у вас, ну типа, значит хотите насколько-то увеличить средний чек, а, и хотите, скорее всего, там, ну рентабельность, я не знаю, у вас как бы большие корма берут, высокомаржинальный товар берут вот эти, если большие карманы берут, ну сразу. Нет. Нет, карма не, не в высоком Рентабельность в интернет-магазине меньше. Да. Вот, Значит, вы хотите сделать меньше рентабельности, чем ну, как бы у вас до этого было. Ну, то есть у вас в магазине то же самое. А за счет CRM-системы мы как бы снижаем рентабельность, но увеличим количество чеков и увеличим средний да. чек. Да, я думаю, кстати, что CRM-система не сразу, но за счет CRM-ки мы сможем увеличить средний чек, потому что мы сможем делать какие-то акции. И люди либо будут приходить за повторными покупками, то есть, как бы клиентов может Но быть не сильно покупки, больше. Смотри, опять же, ну, повторные покупки, снижение как бы, рекламы, ну, маркетингу. То есть ты сейчас тратишь 100 тысяч, например, на рекламу, будешь тратить 80 тысяч, и тебе такое же количество клиентов придет. Да, за счет возврата, а старых клиентов. А тебе клиентов больше придет. Ну, типа, раньше приходило 100 там клиентов, сейчас 120 приходит. Да. Хочешь количество клиентов, то есть ты не хочешь снижать маркетинговый бюджет, ты хочешь за те же бабки получать больше клиентов. Да. Это надо отразить в модели, то, что сколько ты хочешь клиентов, сколько ты сейчас складываешь, насколько ты хочешь за те же бабки прирастить клиентов. Насколько там... Ну помнишь, мы делали по интернет-магазину одна статистика, по магазину другая статистика? Да. И, ну, как бы в среднем у тебя получается вот он твой план. Для этого тебе нужно внедрить там серым систему второе тебе нужно там с маржинальными товарами еще как бы еще жестче там, ну, их разобрать, например, четвертое ну, как бы, и вот это список задач, которые направлены на твою финмодель, там, этого третьего квартала, условно. Понимаешь? Mm -hmm. Вот, и исходя из этого, я, ну, первое, допустим, я как финансист тебя спрашиваю, вот ты задачи, которые расписывал, которые были, ну, которые у нас была гипотеза, что они повлияют на эти цифры, на модель, они выполнены? Основные задачи выполнены, я считаю, вообще на 150 процентов. Нет, новые задачи, то есть у тебя сейчас как бы факт обрезался опять вторым кварталом, вот на третьем квартале как бы запланируй ряд задач, ты будешь делать, да, там CRM, там продукт, там работа со складом, работа с персоналом, обучение персонала, там новые поставщики, прожрать поставщиков, там не знаю, реклама, там удвоение трафика в интернете, там ну то есть количество, да, там например вот этих клиентов из интернета. То есть, как это размажет рентабельность, как повысить средний чек и количество станет больше. Потом я тебе задам вопрос, Саш, а ты сделал эти задачи? Ты говоришь, да, все сделал. Я говорю, ну все, давай сравнивать. Если ты не сделал, ну как бы хрен или мы будем сравнивать, ты просто по течению, как бы, ну, зафиксируешь факты, как бы и без меня. А вот план факт сравнить, какие задачи сделаны, да, там, какая еще не сработала, да, там ну, задача выполнена, сработает, допустим, в следующем месяце таком. Вот. И как бы я опять планирую. Ну, то есть, вот, как бы, вот такой на цифрах план факт. Ну, как бы я тебя подталкиваю к, тому, ну, к такому, и ты с Александром когда будешь ну, общаться, да например, ну, ну типа ваши гениальные все там эти задачи выполнены, ну, как бы, ну, хрена они там гениальные, да, там, давай новые прорабатывать, ну, как бы задачи выполнены, то есть они все равно как гипотеза, да, там, стрельник, не стрельник, вопрос уже десятый, ну, как бы первое, чтобы они были выполнены, были назначены дедлайны по ним, вот, и главное, чтобы у тебя вот эти задачи, которые на цифрах завязаны, чтобы они прям отдельно были, что вот это на бабло у нас завязано, а вот это административная там какая-то ну, штука, которая, ну, условно, косвенно влияет на бабло. Там, типа, там, ну не да, есть, есть, да, прямое влияние и какие-то хозяйственные нужды, которые тоже, да. Ну, да, да, там туалет на еще что-то, это, ну, короче, это в одном, в другом месте, а вот это вот прям что на бабло в другом, и ты четко знаешь, что в на какой чек ты хочешь выйти, на, чек, ну, на какой средний чек, на какой чек, ну, сколько чеков, какая рентабельность, вот тебя три показателя. Вот. И по расходам, вот по постоянным расходам, ты такой, я хочу потратить на рекламу, там допустим, 80 тысяч. Смотришь, они потратили там, 60 тысяч. Ты говоришь, какого хрена, ну типа, что за фигня. Или на хоз расходы ты там, ты говоришь, вот там тысяча, как бы ни в чем все не, отклад... не отказывайте. Да, там". Они потратили 21 тысячу. Ну то есть как бы, вот этот бюджет постоянных расходов, которые ты тоже планируешь. То есть они у тебя выбиваются или не выбиваются тоже ну, как бы из твоего графика. Вот. Либо там что-то выбилось. Они у да? нас не запланированы. Ну, ну да, да. То есть у тебя как бы есть возможность это запланировать да? ну, как бы... а -а -а. ну то есть я не хочу, чтобы у вас была просто тупо контактация факта. Да? Там, то есть ну, какой-то план был, то есть он по-любому не совпадет. Но хотя бы что-то делать, вот, ну, как бы какие-то задачи, которые повлияют на цифру, должны быть у вас. И какие постоянные страты у вас тоже должны быть? То есть мы планируем там типа пятерку на воду, там, не знаю, там 40 на рекламу, там, 850 на сайт там, на переработку полный, там. 24 там, на 1. Ну, то есть, как бы на CRM-систему столько-то освоили эти деньги, не освоили. Вот бюджет, вот они лежали. Что за хрень crm система? Почему то задача не, ну, как бы не выполнена? Ну, то есть, вот, когда у тебя есть план, да, там, ну, условно, моя, куда мы плывем, то есть ты проплыл там 100 метров такую. Ага, давайте сделаем сре срез, ребята, да. Там". Вот это как бы ну, основная такая как бы ценность ну, вот этих цифр. И, то есть и ты всегда знаешь результат, к которому ты идешь. Второй момент, вот эти бабки, которые у тебя прибыли, да, ты ее сколько там накопил, не все на себя там потратил. и говоришь, вот есть бюджет, да, например, там лям, да, у тебя скопился. Все, открыть магазин надо еще, ну, как бы полтора минимум, да, то есть, ну, как бы там все вообще сжали, там, как могли, полтора, ну, то есть мы не откроем его. Либо у поставщиков займем, либо там, ну, как бы у кого там кредит возьмем либо подождем, там, не знаю, 4 месяца, когда мы там своей прибыли догоним эти баски, либо с других проектов дернем, да, там, ну, как бы, это, вот, ну, короче, вот такой посыл, не знаю, грузунулась, наверное, да, там, короче, посыл вот такой вот, цифровой, то есть план, факт, план, факт, план, факт, план, факт, в мире случается всякая херня, да, там, условно, мы анализируем и делаем новые задачи. Вот. Главное, чтобы когда ты план этот ставишь, да, там по чекам. То есть, а что будет конкретно сделано, чтобы, ну, как бы, типа, ну, вот наши гипотезы выполнили. Чтобы ты четко отделял вот эти задачи на показатели разделял, и купить туалетную бумагу, там сходить, да, там, в магазин. Девять было... месяцев назад ты мне сказал, ты давай, давай там что-то делай, конечно, по магазину, но ты запарил, его наглаживать уже. Вот так ты мне сказал. Я прям тогда зад... ну прикинь, как я запомнил эту фразу, я тогда прям задумался, думаю: блин, правда, ну сколько можно его там что-то улучшать, что-то с ним делать? А спустя 9 месяцев вообще становится понятно, что он был. Ну, типа он был магазином, там, кому-то он нравился. Многим, Нет. может быть, даже не Вот, то, вот в, тот, в тот момент, когда я тебе так говорил, ну ты прям, знаешь, как художник там ходил, раз подрисуешь, там все, там месяц пройдет, знаешь, вот так вот, потом еще что-нибудь подрисуешь, ага, все. Ну то есть как бы тут по сути ряд задач у тебя есть управляющий, управляющий есть подчиненная, есть задача открыть там еще один магазин. Все, ты как бы задачу поставил с управляющим согласовал, ну каким цифрам мы идем. Вот, все через месяц там, допустим, проанали... ну, про... сели, проанализировали, составили новый план. Ну, как бы трассы там, пускай месячные, например, будет. Вот, и у тебя расходы, по сути, вот эти вот, которые ты несешь, они, по сути, могут разделиться на вторую точку. Там вообще очень-очень минимальное разделение идет. Угу. Ты увидишь лицу, которую мы примерно составили, ты поймешь, почему у нас тысячи вопросов насчет нее. Ну, давайте, что, мы плавно к финмодели пришли, давайте ее покажем. Смотри, у нас... У нас это не фин модель мы, короче, закинули расходы. Э, расходы какие здесь? Мы здесь закладывали, ну вот, например, аренда, мы планируем, допустим, магазин 60 квадратов, аренда 60 тысяч, здесь она написана 120, потому что первый ее обесп... обеспечительный взнос, да? Вот, потом, э, что здесь? Сейчас я тебе скажу, что еще. Потом маркетинг здесь нехилый заложен. Заложен агрессивный маркетинг на первые три месяца. И заложен неагрессивный маркетинг на... с четвертого по шестой месяц. Зарплата персонала здесь заложена... Два продавца и полкурьера. Два продавца и полкурьера заложены на полгода. А это все у тебя на полгода, да? Или что-то Или что у тебя Нет. на полгода? А тут... А, э, можешь... Скинуть мне эту таблицу сейчас и расшарить, чтобы я там редактировал. Mm -hmm. Так, давай я сейчас экран покажу свой. Смотри, есть, в общем, такая штука. Вот, например, по месяцам, допустим, первый месяц, там, второй месяц, третий месяц и так дальше, да, например. Что будет, например. Выручка, без... Прибыль. Это вот в этой вкладке июнь, mm. но только не по месяцам, а один месяц начали считать. Нет, ты, ты делай лучше свою, а мы, если что, оттуда будем брать наши данные. Да, да, да. да. По вот. своей форме, как тебе удобно, oh. а мы, у oh. нас oh. какие-то цифры, они уже есть. Количество. Ну, то есть это как бы все перемножается, да, там, ну, между собой. Есть, например, там постоянные расходы. Плюс... Входы. Давай их какими-нибудь. Все, вы сейчас увидите полностью, как создается финансовая модель. Ну, типа, под, ну, как бы, вот, типа, вам что-то надо, там, станок купить, я не знаю, там, производство, открыть магазин, там, без разницы. Ну, типа, тут аренда, да, у нас. Арен, аренда. Там, курьер, да, накладе. А, продавец. Продавец один. Продавец два. Что еще может быть там? Ну, короче, расписываем. Ну, там Перем... всякая коммуналка, всякая хрень. Можем взять из нашей таблицы эти данные сейчас. А переменные затраты тоже есть или нету? А что входит в переменные затраты? Бонусы? Ну, типа того. Ну, они там будут незначительны. Если продавцы наторгуют так, что у них появятся бонусы, то все, мы, мы, мы в прибыли, мы в космосе. Тогда без переменных затрат. И вот, ты, допустим, пишешь там аренда 120 тысяч, да, например. Курьер, полкурьер, там сколько он стоит, там 15 тысяч. Продавец там 20 тысяч, да, например. Ну, чё, ну, как бы вот свои данные вот эти. Чеков ты там планируешь первый месяц там 500. Ой, средний чек там, например, 900 там рублей. Количество чеков там, я не знаю, 300. Рентабельность, там, ну, хоть бы там 24% как-нибудь там подбить. М -м -м -м, выручка, что у нас, средняя на количество. А -а, валовая прибыль, а, выручка на рентабельность. без там одно минус другое. А -а и здесь вот разовые вложения. Разовые, разовые вложения. Uh, да, то же самое, по сути, что и постоянные, да, там, но они как бы разов вкладываются, и ты больше их не будешь вкладывать никогда. Understand? Да-да, да. Когда притихли... Саша, там ушел по покурить, что ли? Я ее вообще... Наполовину такое вижу. Вот, и типа, стартовая ламма. это типа разовая да, штука, Там допустим, 150. Вот, и тут, ну, как бы, типа, через прибыль, как бы она, ну, то есть, до, до разовых до вложений, короче, условно. Ну, типа, равно, что там, валовое минус постоянные минус переменная. В принципе-то и все. Вот, типа, я прогнозирую чистые прибыли, там, первый месяц минус 100 тысяч. Так же оно? А денежный поток. Я прогнозирую это минус еще и разовые вложения. То есть на первом месте тебе нужно инвестиции 200 260 косарей. Или тут, допустим, лям. У нас самое, самое большое вложение это по товару, потому что миллион это невозможно. У нас там получилось минимум два. Ну, условно, нам можно с поставщиками, ну, то есть нам мы можем свой миллион закинуть, нам поставщики дадут, и потом мы будем у них выкупать, например, по 500. Саша, ну все, ты прикурил там или что, ты давай, подключайся. Я здесь, здесь я смотрю все, что ты делаешь. Ну типа и какой план продаж там, например? Какие там у вас ну, показатели? Ну вот в этом и суть, что мы начали считать показатели поняли, что мы не получим тот оборот, который хотим, скорее всего, потому что мы не получим такое количество покупателей, которое нужно, учитывая средний чек, приближенный к реальности. Чтобы этот магазин новый был не хуже, чем магазин на Фабрициуса, не представляем, где взять этих людей с этим чеком и такое количество. То есть реалий так и вы что, что печок мы зашли по нашим расходам это полный минус будет и не можем прогнозировать там район еще ну, ну короче потратили мы на это несколько дней обдумывая рассчитывая и как то так окей давайте а у вас есть вот эти вот показатели чеков рентабельности ну открой июнь посмотри там что-то есть это просто называется июнь, это вот мы взяли таблицу. Вот чтобы нам получить такой оборот, который мы хотим, допустим, два с половиной. Не в первый месяц, разумеется. Да, это мы взяли месяц там четвертый, например, пятый. Нет, нет, нет, это почти а, идеальная то, картина. Да, но это, короче... это можно через полтора года даже на два с половиной выйти. А... Учитывая, но... что это будет город, а не ярмарка, да? это будет средний чек, где-то рублей 600. И с таким средним чеком такой оборот, но это должен быть лютый поток людей. Либо рентабельность должна быть очень высокая. И вот тут мы встали в тупик, поняли, что Окей, мы не вы, ну, допустим, вы можете ну, так спрогнозировать, например. Там первый месяц, например, сколько чеков там, ну, сколько средний чек там, чего а Абсолютно стал. нет, потому что может быть пойдет хорошо, может быть у нас будет четыре покупателя в день, такой же Нет, Не, мы планируем, конечно, мы поэтому маркетинг закладываем в открытие магазина, маркетинг на полгода. Но. Как я говорил, первые три месяца агрессивный, на 4, 5, 6 месяц уже такой текущий маркетинг, именно на этот магазин. То есть у вас маркетинг будет, э, стартовой рекламы типа 50 тысяч в месяц в первое время? Это, это с четвертого месяца по шестой 50 тысяч. А первый. А первые, Нет, э, первые 120. Каждый месяц по 120. Да. Ну, а тут уже реклама пойдет. Обычная. С четвертого месяца, типа по 50, да? да? Вот так получается? Да-да Вот А вот допустим мы вложили 120 косарей в рекламу Сколько мы прогнозируем продаж чеков Средних чеков рентабельности? Цена цели короче в среднем 500 рублей За 120 тысяч Ну а вот здесь Что? Ну давайте по максимуму Возьмем mm -hmm. с запасом За 120 тысяч в месяц мы будем получать 240 клиентов. А чек у них какой? Как ну, типа, учитывая, что в, на Фабрициус сейчас очень теплые клиенты с чеком, 1100, учитывая, что это еще интернет-заказы, то здесь, если рассматривать спальник, чек будет 400-600. Может и больше все-таки, потому что в онлайне чуть другой клиент. Но, с другой стороны, на фабрике... 40, и... Ну, типа, 200, 240 20, чеков. 200 20. чеков по среднему чеку 600 рублей? Ну да, примерно. А рентабельность какая? Что? А рентабельность. рентабельность будет хорошая, как... Нет такой... Да. Порядка 25-26 будет. Опять же, вот мы не понимаем, вот в Сан-Сити рентабельная, знаешь, какая была тогда, которую закрыли? 32 процента. А ты сейчас где будешь открывать? На, на подобной точке, как у тебя? Ну, спальник Наверное, примерно. Спаль... Наверное, спальник. Либо спальник, либо где-то рядом с местом больших закупок, типа, как сейчас ярмарка, только рядом с каким-то хоум-маркетом, может, огромным. Есть, Или... куда чеки же будут приходить, не только с рекламой? Ну, то есть сам да. или какой-то. Сколько плюсом, например? Плюс столько же, типа, от них же приходит. Я думаю, что ну, 15 клиентов мы должны иметь в день. Это сколько? Плюс 450. Да. 400, ну, 690 клиентов, а средний чек 600 тысяч. Правильно? Да, это, да, это просто капздец. 400 тысяч оборот. Нет, ну подожди, мы сейчас по чекам, типа, я тебя спрашиваю. Пришло к тебе 690 клиентов. Мы говорили... Так. А? мы говорили так. Мы это видим примерно так. Окей, что, чек... что происходит? Рентабельный стаж остается. Да. Количество чеков увеличивается. Да нет уж, наверное. Первый месяц. Не, не, обязательно <с будет увеличиваться. Ну как? Реклама же еще будет. Да, да, будет увеличиваться. И повторный будет посетитель. Да. Сколько? 200 меньше Смотри, 450 э, нам пришли и так, как обычно, 240 мы нагнали и плюс 120, ну половина нам, нам вернулась типа. Так? Угу. А средний чек увеличился? Давай вернулись 30 процентов. Они потому что могут прийти как бы не на второй, а на третий месяц, те, кто были в первом. А средний человек увеличили? Это же спальний район, там куда расти. Не, да, он будет расти однозначно. До 900 вырастет. Да, потому что у нас есть четкое понимание, что. А, не, Нет, сейчас сразу не вырастет. У нас есть четкое понимание, мы это заметили в аналитике, что человек у нас без карты лояльности на. Фабрициуса, у него средний чек 450 рублей, а человек с картой лояльности с нашей, у него средний чек 900 рублей. Но это уже учитывая, во-первых, интернет-магазин, ведь так? Нет, а, там мы считали только розничек. Просто люди кардинально разные, вообще не будет тех людей, которые ходят в тот магазин. Туда приходят люди, у которых... Э закупиться затариться тут приходят люди которым нужно после работы донести пакетик до дома там, ну я не вижу там такой средний чек. Нет, а так из-за того что они наши повторные клиенты они уже знают наш ассортимент они уже говорят: а я в прошлый раз хотел вот эту игрушечку и цепляет ее теперь вот оно увеличивается Смотрите, нам надо Или... вот смотрите мы забили 6 ячеек получается нам еще надо забить в 5 раз больше ну, то есть, как бы, смотрите, мы сейчас, ну, как бы не в магазине, в котором мы открыли, мы сейчас забиваем цифру в таблицу, после этого можно ни хера не делать, короче, ну, как бы, ну, то есть, ничего не обязан, нам надо поиграться просто этой штукой. Средний есть... чек 900 сразу не будет, Коль? Ну, давай на 10% увеличим средний чек. Ну вот месяца с четвертого, с пятого, с пятого там, я бы среди чек уже не на 10% там, а на 5 увеличивал максимум. Он там не будет так резко подскакивать уже. Вы понимаете, да, что дела? Понимаем. Как в спальном районе вот такого среднего человека доходить? У нас а. такой средний человек, мне кажется, на рынке за счет того, что раз в месяц приходит человек и тысяч на 50 грузится сразу. Ну, смотри, и... на девятом месяце... Ребята, мы пока не осуждаем, мы пока принимаем. Мы сейчас можем изменить это все. Нам на, на задача там еще с постоянными затратами посмотреть, что там, что там в разовых вложениях. То есть главное создать такой некий прототип вообще, как бы при каких показателях у нас там что вообще сходится. Так что это, что там на 9 месяц говоришь? Он тормознется, типа? На девятом месяце, на седьмом месяце даже, допустим, давай затормозим средний чек. Вот 900 рублей, и вот все, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, 900 рублей средний чек. И то это, скорее всего, чуть-чуть иллюзия. А чеки получается вот у нас 770, и потом как они будут расти. Не знаю, я бы так сказал, вот если бы мы в месяц по количеству чеков прирастали на 5%, ну, мне кажется, это и спокойно, и нормально, и, и... Не, смотри, 690 у тебя потом 770, да, за счет того, что ты новых купил еще, да, там клиентов. А -а -а. Давай с четвертого месяца. А, вот. Нет, третий, подожди, третий месяц, что у нас происходит? То есть у нас еще реклама 120 сюда Да, еще процентов плюс 30. Но это умножить И с четвертого месяца мы по 5 процентов. Опять, да. На 6 давай. Почему? Почему? Ну, немножко в натяжку, думаю, в Сочи, я знаю, там работать не любить. Ну тогда это на тебе один процент. Ну я всегда мечтал э, хотя бы процентик от твоего бизнеса. Ну, типа, до конца года надо выйти на 1691 клиент. Нормас? Полтора миллиона, полтора миллиона выручки будет. Нормас. А рентабельность с половиной сохраняем во все месяца? Не, mm. ну мы ее подтянем. Ветпрепараты подтянут рентабельность, кстати, Саша, очень хорошо. Ну типа 25% процентов 4 месяца. Я, не я, знаю. я просто 100% говорю, что там, где маленький средний чек, это, это пропорционально зависимы две величины между собой. Высокий средний чек подразумевает под собой низкую рентабельность. Потому что аксессуарка дорого не стоит, ну и мы не торгуем супердорогой аксессуаркой. Низкий и средний чек подразумевает под собой более высокую рентабельность. По плану, доказателям, средний чек 903 рубля, количество чеков 1691 и рентабельность 31%. Чем они дорогие? дорогие. С собой. Ну как они дорогие? Вы считаете бровекту за 1600 рублей? Ну, разделить да. ее на три месяца, вот она и недорогая. Ну, мы же делим на количество покупателей, а не на количество ее. Э... Ну, правильно, у вас клиент пришел? Три месяца не Завтра приходит. Завтра другой купил, послезавтра еще один. Но я к тому, что препарат уже не... И по чек можно больше сделать. Папа... Ну, давайте, посмотрите, вы можете поменять потом. Да? Покупательская способность у них выше, чем аксессуар. Также шлейка. Человек купил шлейку, все, он полгода за шлейкой не придет. Он два года не придет за а за проекты через три месяца. Отстоянный расход. Про что? Я про то, что препараты тоже как бы дорого и высокомаржинальны. Ну, я про это говорю, они поднимут рентабельность. То есть мы об одном и том же говорим, на при этом ну, Нет, я просто не понял, что вы говорите с самого начала. Вы сказали, что все, что высокорентабельно, оно низкое по стоимости. Я ну, на... хорошо, я имел в виду за исключением препаратов. Mm. Это будет. Просто... меня потом пообщаться. Да, да, нет, мы тут, мы просто за ветпрепаратом. Мы... Это же для нас относительно новый продукт, понимаешь? Мы ну, сейчас да. видим, как он, как он сильно влияет на рентабельность вообще и на количество чеков. Он нам дал прирост новых ну, покупателей. Смотри, по этим чекам вы можете, допустим, ну, проанализировать, допустим, что у вас покупатели берут, плюс добавить туда и препараты, и спрогнозировать, что в чеках будет 5% там, типа покупки одной там условно и еще какой-нибудь препарат, и понять там более детально, ну, то есть у вас же есть ну, продажи, да, там, по клиентам. Сейчас вот постоянные страты, давайте запихнем сюда. Это вот ваши, вот эти постоянные страты? Да. Вот это все, да? Вот с комиссии начинаем. Да. Вот так? Да. Так, 26 строк. Вот это постоянные расходы по месяцу, да? Что за комиссия 40 лет? Банк. Банковская комиссия. Начиная от обслуживания счета, заканчивая просто комиссией за все оплаты по карте. За эквайринг. Здесь уже есть реклама ежемесячная, поэтому ее можно э убрать. Ну, понял. Mm -hmm. А комиссия это получается с выручки же она идет? Комиссия банка? Да. Она идет э, с выручки по экварингу. Там сколько процентов? 1, 8, 2? Да. 2 процента где-то. Ну, 1,8 примерно, но... Туда еще обслуживание счета входит. Обслуживание счета за каждую платежку. То есть у вас получается вот эти, ну выручка, это эквариинка, сейчас разберем, умножить на 1,8 и сколько у вас налички процентов приходит, сколько по бизналу? Ну где-то 60, да. 60 по бизналу? Да, 60 по бизналу точно. Все, остальное вы не платите комиссию, ну то есть я процентов взял безнал? Да, может уже и больше даже. Типа тысячи заплатите, а не 40. Ну, ну, там да. еще 2000 обслуживания счета сюда же ежемесячные. Вот. Плюс еще транзакции. за счет сейчас уже платить Что? Вы за счет доплатите уже? А, счет-то один, да? Да, да, давайте, ну как бы расходы второго магазина не, не дублировать. Ну, как бы максимум, то есть мы же не с нуля начинаем, да, условно, у нас уже есть что-то, и мы как бы сюда его не сделаем. То есть первый и второй немножко потянет, как бы, ну, не говорили. Все, процент я взял, 1,8, да, это наш экваринг нашей точки, получается, его растянул. Вот у вас постоянные, ну, есть постоянные страты, да, там, ой, переменные, ну, появились. Вот эти расходы у вас, давайте пробежимся, то есть комиссию я убираю, да, то есть она у нас как бы, ну, сейчас от урочки будет зависеть, угу. онлайн сервис и что это такое? Это уже разделенное на два магазина, это сайт, о нет, не сайт, это значит мой склад, наша система, плюс туда еще CRM заложено уже. Ну, в сайт тоже? Сайт тоже по помещен. вы принципе, можете ее убрать, получается, но это типа у вас первый магазин везет. После... А вы делите на два магазина, получается, эти расходы, чтобы тот магазин не платил за два? Мы делим пополам. Вообще 8... время, первое время тут ну как бы на старт денег уйдет, у вас первый магазин все равно будет платить. То есть он уже платит за мой склад, и если вы второй магазин добавляете, уже ничего не Смотри, добавляет. Если мы привлечем сюда инвестора, то ну, нам не нравится, что он не будет за это платить. А, ну, смотри, я уберу, пока инвестор это ты. Окей? Мы не считаем так сразу. Ну, ладно, 4 тысяч. Еще смотри, нам проще, чтобы тот магазин платил как? Например, если не хватает, то мы просто из твоего магазина берем как бы конкретную сумму, а не так, что он частично покрывает расходы, частично не покрывает. Как-то бы разом тогда все это... Ну, типа да, ну, прибыль будет минусовая, но здесь все очень. То есть расходов будет больше, чем доходов, и это как бы будет понятно, кто сколько вложил. Просто вложение учредителя, вложение инвестора, там, ну, как бы, это тоже будет, ну, ну как бы... Я ну, Саша, а что за налог, если ты там будет нет, там будет ООО, поэтому налог будет минимальный, пока минус. 15 доход минус расход. Доход минус расход и 15 процентов от этой суммы. Ну, я его возьму, они обычно там 1% платят, и все. От выручки. Ты... А... А... Там... а налог на вход нету? Что? Налог на вход ну, на фонд оплаты труда. А, он, оно есть вот здесь в отчислениях, 23-й а. пункт. Ну тогда я это удаляю пока. Так, бенз, хостовары, это, человек... это, Да, это все тут некоторые уже деленные на два. Вот зарплаты курьера тоже на два уже делена, на два магазина распределена. Один продавец, второй продавец, да, там? Да, и администратор еще. А, админ. Но администратор не с первого месяца. Администратор появляется месяца с пятого, наверное, только очисление это фото, да, получается? Да. 18 это за троих всех. За два продавца 12 примерно, мы посчитали. Понимаешь логику, да, что я делала? Да-да-да. Ну, типа, как у нас типа вроде развивается. То есть главное не бояться там, эти цифры сделать, потому что их на 200 раз можно переделать, что-то там добавиться, убавиться. Так, это я понимаю, сразу да, появятся вот эти расходы. Так, электрик свет, доставка поставщиков транспортной компании тоже всегда, да, у нас будет. Да. Рекламные материалы, сайт. Это, это уже все среднемесячно, да, взято. Ну, то есть первое мы типа агрессивно, там по 120 раз да, да, вложи. Вкладываем. СММ. СММ это, по сути, есть ну, реклама, нет? Нет, это наша девушка-инстаграмщица. Там пополам. Аренда 64, телефон курьер, да, это все я растягиваю сразу. Будет. То есть переменных затрат вроде ничего больше там не будет да там ну бонусы уже включены в зарплату в эту тридцатку поэтому да а, окей ну вот видишь допустим если у нас все получится мы лишь на 11 месяца ну как бы выходим на прибыль 395 да там и ну как бы окупаем все вложения которые были до этого вложены uh -huh. Вот, И, смотри, это прототип получается, ну, как бы, финмодели. А дальше вот как бы, ну, вот здесь вот то, что рассуждали с Александром, получается, чек, количество, рентабельность, да, то есть вот здесь вот, э, если ваша компетенция будет вложена, да, вдвоем, то есть учетом с бровектой, а сколько процентов, а как он берет, а как не берет, а после лета он берет, ну, то есть какой товар они покупают, да, например то это еще будет более детализированная история. Ну и плюс разного вложения мы как бы там, ну, условно только закинули в товар, да, по мульта. И рекламу только, и все, и больше ничего, что ли. Ну, то есть, там, открытие нас, ООН, и, не знаю. Там. Например, как быть, если, допустим, покупка товара, она оказывается выше раза в два, она насколько растягивает срок окупаемости предположительно? Ну, например... Вот. Ну, есть два раза, ну, то есть два миллиона здесь, там. Это с учетом срочки уже или отсрочки? Не, ну вы, допустим, берете на, ну, на 4 миллиона товара, два сразу отдаете, и потом по миллиону отдаете. А потом... Ну, всё, мы а планируем два потом... в целом, да, вложить в первый месяц. А потом докупать еще по миллиону, да? Нет, где-то по... да меньше там уже... Там уже просто наши стандартные закупки. Они где-то. Ну, вот себестоимость, нет? Yeah. Двести да, То есть докупайте только то, что уже продано. Новое не довозить. То а, есть, по сути... миллиона кинуть своих. И еще поставщик сколько-то своих кинет? Всего на 2 миллиона товара. Либо можно. Нет, всего 2 миллиона, из них, допустим, часть сразу, а часть брать в отсрочку. То есть, вот как там типа, ну насколько поставщик вам дадут, на полтора берете и он дает просто вот срочку и вы и вы начинаете уже вот это все дело подключить. Да. Окей. Значит, по месяц будет там покупка товара плюс. Отсрочка плюс столько, сколько продали за первый месяц. Да. Ну да, да, вот, ну себестоимости. Угу. Первый месяц там 308 обратно, второй месяц там 300 Ну 37. ну то есть и она как бы, ну, будет крутиться уже. Плюс вам дали 500 тысяч, поставщики, ну там договорились с ними, например, на какие-то условия. сумма там вот видишь, этот, э, накопленный денежный поток э, показывает в моменте да вот у вас ну как бы типа самая жесткая тема это получается э, вот миллион семьсот сорок два в моменте вам надо ну как бы минус видишь вот этот то есть по сути сумма инвестиций это вот как бы смотрится денежный поток да как ну сколько вам вообще денег надо на открытие то есть в моменте вам не будет хватать ну там миллион семьсот пятьдесят то есть вам нужно эту сумму привлечь и тогда все будет нормально а потом вы уже потихоньку отдаете, отдаете, отдаете, ну, условно, и потом уже все отдали, а ваш магазин, да, там, выходит. А где, где цифра которые мы вкладываем, допустим, из своих, это первый месяц, да? Вот да. это смотри, а -а -а. первый месяц денежный поток выходит в минус, там, миллион семьсот девятнадцать, то есть это вам первый месяц нужно. Угу. То есть, условно, там, отдать, ну, как бы, первоначальное вложение, миллион 620, ну, как бы, реклама стартовая. Потом выйти на выручку, да, валовой прибыли у вас сотка будет постоянных расходов у вас на 196 и переменных затрат на 8600. То есть это все даст вам минус миллион семьсот. Это как бы ваше вложение первого месяца при условии, что uh -huh. там продадите. Второй месяц вы уже ни хрена особо не вкладываете и как бы в минус 22 тысячи уходите. То есть вам из своего кармана нужно доложить. Потом компания уже начинает зарабатывать эти деньги, и вы эти деньги, в принципе, можете отдавать вот, ну, забирать обратно, которые вложили до этого. Uh -huh. Начинает уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться. Называется накопленный денежный поток. Uh -huh. То есть, по сути, здесь вы все отдали, магазин вам принадлежит. Весь товар, который вот этот полтора миллиона, он ваш, он выкуплен. Вот, и вы уже ну, начинаете зарабатывать там по 370, там, по 400 тысяч. Ну, то есть, вот как бы. Вы... Ну, вот она, прибыль, по сути, вот. Uh -huh. То есть прибыль вся ваша, то есть товар весь ваш. То есть, ну, как бы, все. ну то есть, вы, как бы, вы все инвестиции, которые ну, были, отдали, там, условно, ну, или себе забрали те деньги, которые вы вкладывали. Вот. И ну, вот этот как бы, ну, там постоянные переменные, ну, переменные у нас, получается, налог, и комиссия эквайринга, да, там постоянные, вот они, как бы вы ну, расписываете, да, то есть, по вашему убеждению, да, то есть, должно так быть и не по-другому что-то там со второго месяца, что-то с пятого месяца, вы как бы можете эти цифры пересматривать. Вот. Ну, борьба вот, по сути, вот за это, ну, как бы именно у вас. Потому что у вас там, ну, как бы я помню, мы с Александром, когда работали, мы, а, ну, типа, он говорит, Коля там, типа, один процент там рентабельность подняла. А для него это там, типа, плюс 50 чистыми, там, ну, прибылью. Ну, то есть, естественно, у него было тогда, там, например, 60, по-моему. То есть он постоянно страток купал, а потом вот этот процентик да, ему дал прирост. да, там. Ну и сколько-то человек побольше сделал. Ну тоже там, ну как бы типа не намного кажется, а как бы раз полкишок, там раз там 60, раз там плюс 70. Ну, то есть вот такие моменты были. А проматывай да. а еще в начало таблицы, там где вот э, с первого месяца денежный поток. Получается, что э, вложения идут. Тысяча миллион семьсот девятнадцать девятьсот девяносто один плюс миллион семьсот сорок два, да? Не-не-не-не-не. А, то есть миллион сорок два это накопленная штука за два месяца. Я просто пытаюсь увидеть, а где цифра-то в итоге сколько нужно вложить, чтобы открыть первый выпуск? Первый месяц вам надо вложить миллион семьсот девятнадцать, второй месяц нам, нам, вам надо вложить двадцать две тысячи. Коля, Более тебе кофе принес, будешь? Да, давай. Не понимаю, почему миллион семьсот девятнадцать, если только товары уже на полтора. Блин, были там еще стосов. А, блин. если у тебя в голове сейчас садется, ты как бы этой штукой сможешь управлять. Вот ну, выручку минус постоянные затраты, минус переменные затраты, минус разовое вложения. Ну вот прямо в калькуляторе можно так ну, прикинуть. Давай еще раз, Коль, со мной. Я смотри, это чистая прибыль. Посмотри а мы сотку сделали валовая прибыль. У нас постоянный... Первый месяц. А? Да, первый, первый месяц. месяц. Да, 105. У нас затрат на 200 косарей, ну на 205. То есть мы заработали минус 99 тысяч. Да. У нас еще получается разовых вложений на миллион шестьсот. Угу. Сколько нам денег надо в первый месяц? А ну вот, ну, а у нас прибавить э, минус девяносто девять к тысячу шестьсот двадцати. Сколько получится. Ну вот это, наверное, миллион семьсот девятнадцать, оно есть, наверное, да, у тебя? А, да. То есть мы как Просто бы покроем сотку. Не что у нас такие низкие расходы, миллион шестьсот двадцать. Ну типа. Я казалось, у нас расходов там на... Но мы же как бы берем расходы не на один месяц, мы же берем их сразу на полгода вперед, чтобы подстрахованными быть. Не, но у нас же есть чеки какие-то, у нас же прибыль какая-то идет валовая, то есть мы на что-то там, ну как бы на себя-то рассчитываем, что у нас, ну как бы, ну мы начнем зарабатывать. Да, но допустим сумму, какую все-таки инвестиции, мы, вот, допустим, вот этот расклад... Как бы мы все запланировали, утвердили, открываемся, какую сумму инвестиций мы берем. Максимальный, ну, максимальный минусовой денежный поток. А если все пойдет вообще в тар у нас ничего Сразу не будет. Сразу закрываемся нет. нахер, если в первый я месяц не будет. выручки, вообще мы лохи просто тогда. Но мы же не лохи. Сразу пакуем примаданы, трубки от инвесторов не берем, рвем когти в геленджик. Да, Коль, если, если как, в Геленджике, ты сказал? чемоданы покупаем. Ну, если все херово, как бы, ну, не, ну, точно пойдет, как бы, не, о -о -о -о, ну, то есть, ни одна фан-модель, ну, как бы, она не сходится с реальностью. Но когда вы ее будете заполнять, вот эти чеки рентабельности, там, затраты, там, еще что-то, как бы, она будет, ну, как бы, максимально приближена к реальности. Если бы я ее без вас сделал, это бы была полная хрень. Вот, я ее с вами сделаю. Она уже какую-то Смотри, Я помню, на Фабрициуса. На Фабрициуса. Товара у нас было где-то на миллион. Ну, короче, меньше, чем сейчас, в два раза. Ассортимента. И хлебных товаров, в том числе. У нас мы первый месяц закрыли 11 покупателей в день. Ну вот. Это был сентябрь. Сентябрь в перемешку там, с октябрем, короче. Один с покупателей в день. Именно розничных, я говорю, да? Понятно, что там был у меня еще интернет-магазин. По факту, я уж не помню, какой там средний чек был, но я помню, что оборот а, вместе с интернет-магазином был а, 700. А, тогда у интернет-магазина ну, порядка 300. Ну, короче, 400 мы сделали примерно в рознице. Ну вот, 400, как бы, первый месяц. Ну, может, нет, 300, ладно, 300 сделали. Но это было три года назад, тогда были цены другие. То есть, ну, как бы, все наши товары примерно на 10-15% ежегодно подорожали. И примерно на 50-60% подорожали за три года. Смотри, я сейчас еще садминистрирую это несколькими вставками, получается. А, смотрите, у вас есть прототип то есть для меня вообще как бы это цифры ну то есть прототип то есть и как бы сейчас ваша задача то есть а будете ли вы там ну условно там второго продавца там в первый месяц да там или он как бы нам не нужен у нас типа ну то есть этот упадет да например ну то есть и вот так у нас будет например там два месяца например с одним продавцом будет ли там ну как бы не знаю там еще что-то если это допустим ну условно наш ну, наш магазин, как бы уберутся, ну, то есть мы вот эти смело можем ну, убирать. А Саша, там, допустим, на переговоры с поставщиком пойдет, он говорит: я слушаю, тебе лепеху даю, допустим, там ты мне еще лепеху там давай. А, и, ну, я там, допустим, ее там как-то размажу, да, там, допустим, там, я не знаю, по 250 там буду тебе, ну, ну короче, я не знаю, по 50 ее буду еще дополнительно докидывать в течение, там, я не знаю, года, например. Ну, чтобы размазать, да, вот эти вот э, ну, вещи по товарам. Вот, и уже на пике, как бы, надо там не миллион там с чем-то, а, ну, как бы, миллион двести пятьдесят, и вы уже понимаете, вот да, в принципе, мы, типа, своими силами, как бы там, э, ну... Я смогу примерно взять 500-600 тысяч в отсрочку на 56 дней. На полтора месяца, короче. Ну да, но ну, вот видишь, ты тут уже получается на третий месяц уже эти 500 себестоимости уже можешь выдавать условно. То есть они у тебя постоянно могут крутиться и ты вообще 900 тогда вложишь. 900. И потом будешь докидывать, чтобы у тебя кассовых разрывов не было. Ты как бы весь товар свой выкупишь по сути. Вот, и, ну, у тебя да, там придется докидывать, понимаешь, потому что я возьму 600, да? Но я за полтора месяца этих товаров на 600 не продам. Ну да, но ты видишь, ну вот почему не продашь. Первый месяц 308, этот месяц 300, ну вот они как бы 600, чуть ли, А потом вообще по 500. Ты как бы себестоимость же обратно будешь закидывать. И еще да. плюс по полтишку, например, будешь добавлять, ну чтобы риск уже ну, сократить. Или по полтишку будешь отдавать, допустим, с четвертого месяца. тогда еще меньше, как бы у тебя, да, там, ну, миллиончик, да, там, ну, миллион сто условно нужно будет для запуска. То есть 900 на товар, да, там э, затраты, да, вот эти, которые сейчас в моменте идут. А оборудования, не считая все такое? А у тебя здесь еще нет торгового оборудования, не кабельного оборудования, И да? Вот этого, да. И вывески. Входная группа. Как бы у вас нет. Ну, есть... ну да, мы это ежемесячные были расходы, мы сюда их не добавляли. А так, это да. это разовое вложения? Ну да, в смысле, что мы же брали данные, из это таблицы, а этих у нас перед глазами не было. А, по сути, вот так уже проще будет понять, сколько денег надо, может, не своих, там, ну, как бы, может, свои закинуть, да, может, где-то занять, может, там, кредитнуться чуть-чуть. То есть, как бы, в принципе-то, если ну, на целевые показатели выходить, то ну, можно ну, проработать эту службу. Типа, через 10 месяцев у вас появится точка, которая приносит 30 тысяч дополнительно. Через сколько 30 тысяч вам еще приносит? На 9, ну, на 9 месяц. 30. 300 или 30? Ну, вот 30 вот этим. Как, это... как она, бля, на девятом месяце будет 300? Потому что мы еще ничего, ничего не заполнили. Тут с поставщиками дыры и с торговыми с кассами, с вывесками совсем дыры. Еще продавца удалили, у бухгалтеров сайта. Нет, не но, не, но это разовые расходы. Это возврат инвестиций потом будет. Но прибыль 358 у нас сейчас прибыль. Не, прибыль на первом, на втором месяце у вас уже сотка типа, будет. Я имею в виду, э, а, да, я неправильно сказал, окупаемость проекта там, условно, будет на девятый месяц. И при этом э, прибыль в этом месяце состоит, там 358 тысяч. Но вы докинете полтос еще на товар, и у вас останется 308. Нет, а это с чего? Что он повыше, там, где выручка, чеки. Нет, это уже, это уже платная функция. Вот эту штуку вам надо. Ну, смотрите, э, эти, у нас два пункта. Проанализировать э, три квартала прошл, ну, прошлого периода, получается, и как бы вас сдвинуть с мертвой точки по финансовой модели. Просто вот здесь, нам, еще работаем на двоих, где-то часа на три-четыре. Uh, ну прям запланировать uh, вот эти чеки сколько чеков будет сколько рентабельность них будет возможно в товару а потому что постоянные расходы смотри тут формула не сработала в девятом пункте на остальные месяцы uh, ну вот видишь пора вам а это вы уже научились меня перепроверять ну да, да, не, ну смотри, совместная работа, тут как бы, типа, сделай, коль она финмодель не получится. Тут э, надо взять конкретно, то есть, э, ну, например, чек, что там будет, типа, вискас, какая-нибудь приблуда, там, то там, раз, э, ну, на каждый, там, не знаю, 20 чек, э, и все свое все, все свое с маржинальностью. Ну, то есть, э, если вы углубитесь вот в это, ну, как бы, вот в эту штуку, составите все четкие планы по чекам, по продажам, по остаткам товаров, ну, скорее всего ты скажешь, блин, да я свои бабки сейчас да и как бы поехали, ну типа нафига мне инвестор, ну типа хрен ли ему что-то еще отдавать. Я все посрал. Я Сын. же финансово безграмотный человек, знаешь? Не, ну ты как бы видишь, там расслабился в какой-то момент. Ну это было нормально, потому что тоже пережимать нельзя цифрами, то, ну как бы это, ну, в реальности когда находишься долго, знаешь, выливать охота еще как. Поэтому ты выдохнул. Как бы набрался сил, как бы, ну, давай на новый виток, что, как бы, что ты паришься. Не, не, не бросал, я ж там туда вложил, туда. Я вчера, слушая моему сыну, вчера пять часов под наркозом весь рот отремонтировали. В Москве в клинике детской стоматологии, короче. Прикольно. 265 тысяч, братан. Вся прибыль текущего месяца, чувак. Просто. Я остался, по-моему, у меня 7 тысяч в кармане, но в надежде, что у меня от Ютуба вот на днях сейчас будет зарплата. А, еще и в магазине у нас завтра зарплата. А я снял 85 квадратов, у меня сейчас 7 финансистов, ну, 5 офлайн и 2 онлайн. еще двое подойдут. И, короче, эти столы, стулья, ну, в новый офис приезжаю. Столы, стулья, кулер, там, ну, короче, вот эти расходы. Еще в ремонт там подзанялся чуть-чуть. Ну, короче, прям тоже. В реальности, в реальности, короче, в такой... Ну, как бы, строю. выдохнул выдохнулся, на итог захожу где-то, ну, с 4 января, где-то, и с 4 февраля, считать, вот по сей день, короче, так в таком такой движущий короче, себя настроил. Слушай, это какая-то шляпа, я тебе скажу, знаешь, я вот собираю бабки дома, да? А. Соберу такой 300. И вот обязательно их куда-то засуну, понял? Вот. Ну, не просру, в смысле, понятно, я там могу сходить в кафе, в ресторан, там купить шмотку, это отдельно. То в робота, то вот в операцию сына, то, короче, вот, ну, я очень хочу, чтобы у меня дома вот лежало бабло какое-то. Я ну, понимаю, что? что это, может есть, быть, не это, очень правильно. тебя бабки работают, как бы, нормальная схема, то есть, ну, то есть, ну, это нормально. То есть, ты знаешь, что бабки тебе могут принести другие бабки, и ты, типа, на них просто так смотреть не можешь. И плюс, ну, как бы ты, ну, как бы, к риску, ну, готов. Ну если она за год ни хера не окупится, короче, при такой теме. Магазин за год не окупится. А, прибыль только будет на восьмой месяц 9000 тысяч. Саша, нашла... а, это, а это почему ты сейчас пересчитал? Почему сейчас а, все-таки пересчитал? Все. Постоянные расходы не были учтены, да? да? На восьмой месяц плюс 9000 Вот это я... Люблю вот этот бизнес, зол бизнес, что он на восьмой месяц 9000, тысяч, на девятый семьдесят. А ну я через год сто тысяч. Слушай, э, я короче сейчас, я потом вникну в эту таблицу. Я вот я вот, не, блин, не умею два часа сосредотачиваться на одном и том же. Мне нужно время. Мы обязательно еще раз созвонимся по этому поводу. Uh, я хочу, ну, я вам, вам ну, тут понятно, да? Мне тоже все понятно. Uh, ну, понятно, что здесь есть расчеты, и, может быть, что-то мы там добавим сюда, подкорректируем, что uh, как бы факт приблизит к реальности, да? Или вот эти расчеты приблизит к реальности. Okay. Я хотел, знаешь, о чем чуть поговорить с тобой? Mm. Вот мы считаем вот эту историю там, окупаемость ее, выход в ноль, прибыль. Мы рассуждаем на тему того, чтобы привлечь сюда инвестора. Самый шоколадный вариант для нас, это человек с помещением, и он же инвестор, или со-инвестор. А нужен ли инвестор, если расходы... Ну, понятно, да, нужен ли он. На самом деле, там он, конечно, не нужен, блин. Делить и без того небольшие бабки с кем-то, непонятно, короче. Ну вложения, если, если так все рассчитать приближенно к реальным, то мы увидим, что вложений там миллиона ну, полтора-два. Для этого нужно привлекать кого-то или проще кредитнуть на эту сумму и потом никому ничего не будет должен... Да, но согласен. Я Но тему инвестиций хочу просто продолжить. Почему? Мы просто на скорую руку, когда с Сашей считали, угу. и я такой, типа, ну, короче, 300 тысяч прибыли, да? Допустим. Допустим, мы там вообще по неправильной схеме идем, и с инвестором там, короче, мы с инвестором, грубо говоря, заходим, он там имеет там 40% от чистой прибыли, да? А сколько ты ему даешь? Сколько он тебе дает капусту? Ну, по нашим тем расчетам он должен был дать 4 650 чтобы мы были типа в полной безопасности 8 месяцев прям, короче, ну, бомбили в магазин, независимо от того, сколько он там приносит э, прибыли, короче. И все, охренели, что ли? Подожди, подожди, подожди, подожди. подожди Понятно, что мы охренели, это все понятно. Но вот я посчитал, что если мы ему э, там примерно через год-полтора начинаем давать 120 тысяч э, прибыли ежемесячно, да, а при этом он вложил 4 650 но тут смотря с какой позиции охраняли коль, на 4 на сегодняшний день ты в сочи квартиру не купишь Нет, ты можешь ее купить но жить ты там не сможешь она будет с черновой отделкой там ну короче еще надо куча вложений чтобы туда а, заехать жить. я вообще знаешь, вы что, вы вообще вы вообще в курсе вы вообще в курсе как живут регионы вообще, да, Я не понимаю. 450 это я не знаю. Подожди, подожди сейчас, сейчас мы поговорим на эту тему. Не уводи туда. Потом я раз, разделил 120 тысяч на 4 650. И это получилось, короче, 2,5% от его инвестиций ежемесячно, да? И в год это, короче, 30%. Ну, первые два года у него получается 15%. Что-что? Ну, первый год-то он не получает же бабки, получается, он получает на второй Да, первый год, к примеру, да, считаем, первый год он не получает, получается, 4,5 года у него окупаемость. Первый год он ничего не получает, и потом 3,5 года окупает. Четыре с половиной, 30%. А потом я вспомнил, ну и мне типа кажется, что это ни хрена не привлекательно для инвестора, но с моей позиции, с моей, когда у меня типа. Нет денег, либо мало денег, там куча дыр. Для меня, конечно, это не привлекательная инвестиция. Потом я вспомнил, что делал Додо Пицца. И mm -hmm. еще вчера я увидел, что делает сейчас Аяс. Ну, он мне в целом не нравится, но он привлекает инвестиции под свой новый проект. Они там уже модель как бы опровнули, по-моему, за последний год. Это каворкинги. Mm -hmm. Знаешь, что он делает? Он привлекает от десятки, от десяти миллионов. Знаешь, под сколько? Под 20% годовых. No. Ну, у него-то там э, тоже люди серьезные сидят в офисе, они все это просчитали, и, скорее всего, у них будут эти инвесторы. Ну, и тут я понимаю, что для инвесторов, которые вкладывают там 5-10 миллионов, это уже человек, понятное дело, что он вкладывает не последнее, и он уже рассчитывает с точки зрения не столько приумножить, сколько не потерять. Да? Человеку, у которого много денег, он такими вопросами задается. Я полагаю, что 20-30% годовых для человека с большими деньгами, для инвестора, но ну, это типа для него охранительное предложение на самом деле. Вопрос теперь... просто, где его искать. Вот смотри, да, наши, наши расчеты неверные были. Посмотри, я с тобой побеседовал. Да. По поводу двух вопросов показатели по твоему магазину по первому и по финансовой модели открытия второй точки, да, там? Да. Констатацию тебе сказать, что я понял. Да. В принципе, вот эти вот, которые, чистая прибыль у тебя, допустим, первых месяцев угу. ты можешь покрывать за счет прибыли первого магазина. Вообще легко, как бы. Типа разовых вложений, там, ну, разовые вложения там вкинуть в товар, да, например, в торговое оборудование. Если что-то не пойдет, как бы ты особо ничем не рискуешь, потому что ты товар дернешь на свою точку, как бы, и все будет нормально. То есть риск у тебя там, ну, как бы плюс-минус, там, я не знаю, там, 300-400 тысяч. В принципе, ты сам можешь провернуть всю эту хрень. Ну, больше, там, грубо говоря, если мы закрыли, зафиксировали убыток, то там ей будут расходы. Ну и что? Ну, как бы, ну, зато, если ты, как бы, ну, этот риск на себя возьмешь. То будущие доходы, они как бы на процентов все твои. Оборудование многое можно будет продать, даже если там в полцены вернуть какие-то инвестиции. но и ты, в принципе, своими силами как бы, эту тему всю, ну, я не знаю, протянешь. Тебе надо отдавать отчет, сколько ты ну, будешь рисковать, ну, как бы цикл риска, да, например, там, 5 месяцев, там, 6, ну, полгода, например. И сколько тебе надо в товар? Все, товар ты, -то, если что, на свои, ну как бы старая схема, как э, с тем магазином, товар ты -то дергаешь сюда, оборудование там продаешь либо на другой точке, там ее тестируешь. Ну, то есть это, по сути, такой тест, и он сколько тебе денег стоит. Тебе надо определиться, готов ли ты на этот риск. А риска там, допустим, тысяч на 1400, и чтобы ты потом 40% прибыли отдавал, ну как финансист, я тебе скажу, ну это полная шляпа, как бы, ну, ты по сути всю свою компетенцию свои ресурсы ресурсы своих сотрудников ресурсы своего опыта вкладываешь чтобы кто-то потом как бы с ровного места бабки получал тебе условно на там закинуть там ну, лям, например ну, в моменте а ты берешь четыре с половиной то хрена да там ну то есть как-то ну, неразумные действия условно вот как-то mm -hmm. ну или типа кто-то другой лямпуска закидывает и там ты ему не 40 процентов я не знаю а 10 процентов есть, как... либо вообще просто договориться, что я ему там верну, грубо говоря, через там год лям 200 и, и все, и разошлись. Ну да, по 20% два лям я тебе как бы раскидаю по 100 тысяч месяцев, например, да и все. За год отдам все бабки. То есть тут покрываешь прибыль, да, по, ну как бы максимум сотку, еще ему сотку даешь. Расходов у тебя на 200 ну, как бы, образуется, да, например. Ты по сути как бы там половина товара у тебя как бы в этой сумме сколько-то оборудования, ну, то есть ты как бы не так уж много теряешь. Uh -huh. То есть, ну, как бы, вот, ну, как бы, ты знаешь, я на бабки заточен, как бы, ну, это, ну, типа вот такой расклад, как бы, ну, и ты готов, как бы, тот магазин у тебя раскачан, тем более у тебя потому сейчас, если будет четкий план, да, по цифрам, например, по поводу поставщиков у тебя есть задел, да, что ты, ну, как бы, можешь под там что-то взять вот и оборудование ты тоже можешь там что-нибудь там на авито и не знаю до по-любому вашего брата там закрылось из Сочи как бы у них забрать этот и торговое оборудование и кассовое оборудование типа такой штуки Саш. я здесь я просто сразу пошел в свой банк потому что я вспомнил что Альфа-банк присылал предложение для ИП э, кредитное это Саш Саш самое главное знаешь что да это, я как бы эту схему обсасывал, там прокручивал в своей голове, как бы, но все равно придется чуть-чуть поработать. Mm -hmm. То есть ты, короче, понял, да, что я не хочу это делать? Ну да, ты, ну, как бы московская сочинская схема, как бы. Э -э -э Миллионы проектов были загублены этими словами. Ну, как бы, блин, ну, придется. Я тебе должен был это на старте сказать, потому что, как, -как бы. Мог понять это на третий или на четвертый месяц, когда ты уже был бы там. И ты бы меня просто бы проклинал. <laughs> Пускай это будет на этой стороне береги реки. <laughs> я тебя понял. Смотри, этому я серию обещал, чуваку. Кто обещал? Видишь, он пишет. Спасибо за нужную, а главное полезную информацию. Евгений Васильев. Я могу... А ты как раз мне в это время писал. Я говорю, скоро еще один скайп срезать с Александром, выложу в плейлист по нему. Видал? Угу. У тебя есть один фанат. Это твой фанат. Мне кажется, это наш фанат. Зафиксировал. Проработано. Слушай, ну мы, короче, туда посмотрим еще раз. И не один раз. Ну, ты как бы сейчас, конечно, перевернул этот… Ну, я в этом кручусь, я, ну каждый день, что мы сейчас делаем, у меня каждый день такая херня. Не, ну, как бы я понимаю, что это неудивительно, что мы э, как бы ну, неправильно сделали расчет. Мы посчитали все, но мы… Ну, не умеем смотреть на это вот под таким углом, как ты смотришь. Ну, тут не обесцениваем как бы себя. То, что эти цифры были под рукой, как бы тут намного проще как бы не было. Ну, то есть, как бы, ну, круто, Нет, что это я... было... А, я же говорю, да, мы сделали работу, мы посчитали все, но когда мы в уме начали себе рисовать там привлечение денег на это, окупаемость, то куда-то мы в тупик себя загнали, и, короче, какое-то утопичное настроение привалило сразу. Ну да, ну по сути, вот это что, в его займешь, допустим, ты тоже кредит там оформишь, например, там, ну, на, на два года, например. И если что, крайняк у тебя останется материал, ну, товары и оборудование, как бы ты ну, его подзагасишь, если что, ты там, как бы, риски перекроешь, как бы, текущие прибыли. Да, если честно, Коль, вот этот, если что, вот это вообще не устраивает. Ну, как бы вот то, то, что это тебя не устраивает, вероятность прибыльности проекта и быстрой его окупаемости намного выше. Да, не ну, нет, Коль, так не должно быть. Я уже один раз это если что прошел. Ну как Ну, бы... ну типа первый Ну там, очень... конечно, все в ну, как Но, бы, ну... Вот ты как думаешь, у меня все типа с первого раза получается? Вот я сейчас сколько таких моделей не сделал, там забыл формулу Ну и ну и хера, ну и чё ну, как бы, ну, растянули, там, с, 2, с 2708 раза, как бы, я еще более четко начал работать, ну, ну как бы, и что дальше? Что я что-то, ой, афин-моделям хреново СССР, он что-то не растянул, там, да и похрен, я, как бы, следующий буду делать, следующий, следующий, следующий, следующий, не знаю, там, еще какую-нибудь хрень, там, открывать, там, закрывать, кредиты, там, министра ну, там, свои бабки вкидывать, ну, то есть, как бы, тут, то есть, хочешь сказать, что, вот допустим, у тебя хреново туча движуху у тебя, типа, все получится, чувак? А тут еще риски минимальные После Ну тоже... да, тут еще да, Саш правильно говорит, здесь на самом деле Еще риски минимальные, потому что есть магазин Куда можно можешь... в случае чего перетащить Да, там, расстроиться Не знаю, там, неделю побухать, но как бы Ты понимаешь, что ты все равно на плаву работаешь И ну, пойти дальше ну, если там все плохо будет Ну я приеду в чаще там В Абхазии где в Гаграх, навернем вернем там, По философски, на философии дерьма И как бы и вернемся обратно поработать. Как бы, ну, дальше дальше что-то тестить, дальше что-то тестить. Ну, как бы, пока живем, будем тестить, мне кажется, вообще. Ну, то есть это будет вариант. Я все жду одобрения ипотеки. Под 6,5. Нет, брат, там... Это Сочи не прокатывает, там под эту тему. Потому что для Сочи хата должна стоить всего 6. Ага. Я тебе потом в WhatsApp скину Вид вид из той квартиры которая меня пленила просто если все вот. если все получится по обещанию пообещай, что мы там наживемся в полном хорошо и вот обещаю и вот если там все сойдется сейчас то это конечно сумасшедшая мотивация но это я хочу это быстро все сделать за три года и надо выкупить и все и забыть на но но ну, огонь, огонь. Я тоже там. Нет, просто, да, видишь, мы что-то не туда, куда-то мы посмотрели. Оба и надо просто посмотреть. Хочется развиваться. Вот. Понятно, что есть риски, есть то, все. Сок наш, конечно, специфический не расположение. Нужно... Или открывать? Ну, я, вот там, ни хера не знаю не про Сочи, не про этот товар, там вообще ничего. Либо ты с магазином уже, с интернет-магазином, и как бы, ну, то есть уже с выстроенной цепочкой там поставщиков и еще вед службы да, ну, Как бы у тебя, ну, вероятность, тебя выше врезка, да, там, например. Вот. Или я, допустим, там, в учет пошел внедрять. У меня как бы, ну, стопроцентная вероятность, да, там, или у тебя. Ну, как бы ты там сядешь, хер пойми, когда, что там, где там. Ну, то есть, как бы ты тут можешь заложить там денег чуть-чуть, свою максимальную компетентность, ну, и раскачать там, да, там, какую-то сеть. Ты стану, получилось, не получилось, следующее, как бы, вот и все. То есть, типа, там бояться неудач, как бы, ну, как бы, ну, смысл вообще. То есть это ограничивающее убеждение, ну его Тем более у тебя есть еще одно направление, да, по YouTube, ну, которым ты там можешь там чук-чук-чук, там, докинуть, перекинуть, ну, прожанглировать и как бы, чтобы еще точно получилось. Какое-то, конечно, YouTube. No. Ну, конечно, слушай. Вот, э, Благодаря тому, что расходы колоссально выросли, а прибыль, в принципе, осталась той же, то, конечно, свободного времени от магазина очень много. И мы на YouTube поэтому тоже быстро шагнули в период пандемии. Ну, видишь, как бы есть, ну, есть как бы том... Так что. Ну, рискни, чё, блин, я вот тоже сейчас рискую там с этими такси, там, со всеми делами, по квартире там укупать. тачку надо сейчас другую, ну, как бы, ну, тоже надо вкидывать бабло, то есть, в реальности, как бы, жестковато, конечно, я себя там подкручиваю, ну, хотя я этот могу шаг сделать, ну, то есть, я его вот буду делать, ну, вот и все, ну, как бы, такое решение. Максимально четко фин-модель проработать не помешает, потому что, ну, как бы, этот шаг будет, ну, более-менее, ну, менее рискованным, да, там, чтобы вы понимали, какой у вас план. Плюс план текущий поставить по текущему магазину, да, там, за счет, ну, какие мероприятия вы долбанете, и на что ты должен там повлиять, чтобы у вас было взаимосвязь. Ну и типа точно открываем, и погнали. Как бы. угу. Плюс усиление, интернет-магазина второй точке тоже будет по-любому. Ну, то есть текущий трафик будет падать туда. И плюс доставка, если узнать, что ты там, на другом конце, где-то находишься. Ну, типа оттуда доставлять будет проще. И забирать оттуда будет больше. Ну, то есть, как бы текущий трафик. Да, да, мы за это и говорим иногда с Сашей, что, понимаешь, мы, э, во-первых, есть желание вообще делать приложение, но понятное дело, что приложение для одной точки, э, ну, нет смысла никакого. Хорошее приложение стоит дорого. Хорошее приложение с аналитикой э, стоит еще дороже, да, то есть мы хотим, чтобы э, мы были в кармане у каждого нашего клиента, понимаешь, и при помощи там пуш-уведомлений или смс-ок, мы можем просто, ну, постоянно быть у него в кармане, напоминать о себе. А не раз в месяц, там, когда он там, вспомнил, что у него корм заканчивается вот И, поня... И хотим как бы, больше изучить нашу аудиторию, а не так, что «Ой, типа вот здравствуйте», да просто помните ее визуально. Но ну, это все фигня, короче. Нас как бы, это уже не устраивает. Хочется глубже копнуть в этой теме. Во-первых, мы понимаем, что есть куда копать. То есть, есть еще. Говори, а -а. Что бы ты сейчас не говорил, что бы ты сейчас вообще не говорил, твой следующий шаг это вторая точка, ну как бы вот и все. Безусловно, нам, нам нужно большее количество покупателей, чтобы потом вот, короче, нам душно в одной точке, нам душно, нам тесно. Ну да, да. вот и вся, вот и вся математика, как бы. ну, вторая точка, третья точка, ну я не знаю, вот этот приложение, но я тебе с технической стороны да, говорю, тебе надо отточить сайт, и он ляжет прототипом, это приложение просто тут и все. То есть и тебе сайт, и логику все рынки, сообщения, имейлы, e там, тин-тин-тин, то есть это все ляжет туда как бы внутрь. А обкатать ты прям сейчас там можешь на всяких воронках, там, хиронках, а может тебе и вообще не надо будет ничего, там это будет в каком-нибудь телеграм-боте, а может быть в приложении, а может быть еще не только по сочи, да, там ты это приложение будешь делать. Ну, то есть несколько надо регионов будет. Хорошо. Коль, Kalau. спасибо. Время приближается к двум часам нашего общения. Ну, мы сейчас 53 общаемся. как в целом тебе uh, наша посиделка? Как uh, посиделка Александре. У меня бывают такие скайпы, Александр не заканчиваются. <ск> well, утром я типа проснулся, как бы, и пошел уснул, как бы после скайпа. И потом я как бы будильник поставил, чтобы опять проснуться и опять. А сейчас я выстраиваю еще 9 финансистов. 9 финансистов, в принципе, тот так, ну, так же, короче. В целом, как всегда, ты заставляешь посмотреть на какие-то стандартные вещи под другим углом. И вынырнуть из мелочей все Да, и вынырнуть из мелочей, потому что мы, конечно, утонули в моменте. Вот. И, ну, как бы, я сейчас не могу там четко, может быть, сформулировать, но однозначно есть над чем подумать, а думать абстрактно – это полная фигня, а вот сейчас есть уже таблица, цифры, которых, которые можно смотреть, и мы уже можем куда-то их двигать, и будем видеть э, четкое итого. Да. И понимать, что нам для этого надо. Да? Это самое главное, потому что ну, как бы без цифр мы там можем кучу кидать гипотез, э, думать, что мы классные, вот, а цифры всегда ответят за нас лучше всего, классные мы или нет. И через сколько месяцев мы на новой точке сможем стать классными. Ну да, я купить ее очень. Если она будет минусовая, мы сами будем... Во-первых, это значит, мы не классные, раз она минусовая. Во-вторых, это будет нас злить, демотивировать. Вот. Поэтому мы в эти цифры посмотрим еще раз. Uh -huh. И я думаю, что мы найдем короче, выход из этой ситуации однозначно. Ну да, со средними чеками, там, с, конвей... ну, с рентабельностью и с количеством чеком поработайте. Ну, потому что у до хрена опыта внутри. Вот, и очень много аналитики по товару, по товару, да, там. Да. Ну, и этот тест, как бы, если тест сработает, то окей, если не сработает, но, ну, как бы, отдавай себе отчет сколько месяцев, там, вся катавасия может продолжаться. И так, что жмем, и, как бы, это... ну, то есть, какой-то цикл должен быть этого теста, если все плохо. Если все хорошо, ну, как бы, ну, работаем, работаем. Да, на самом деле, после того опыта точно будет видно, что все хорошо. Uh -huh. либо точно будет видно, что как бы, ну вот, мы просто там какой-то труб... Что? что мы... Ну да, что где-то явно не угадали и просто тащим за собой труп как бы. Как, как на том магазине, который мы закрывали, там, в принципе, если бы ты был с самого начала, я думаю, на пятом месяце было бы уже все понятно, а по сути, я его закрыл через восемь и последние три, вот последние два точно, это были абсолютно ненужные месяцы работы, которые примерно добавили 400 тысяч долга ну да есть, так так было... вот, вот, про... ну смотри ты как бы ну, об, ну обучаешься да там всему свое время как бы ты тут ну то есть как бы сейчас более опытно заходишь да там с вероятности, э, прибыльности ну намного выше да там как бы, ну это тест все то есть ты как бы закидывать деньги на рекламу ты же не знаешь там как бы стрелять там не стрелять ну, то есть это удочка закинутая условно так сказать. Правда, уже побольше, да, там уже с какими-то прибамбасами, уже подороже, тут ну, закидка. Ну, как бы, ну и поймать-то покрупнее рыбку, да, там, чем просто трачка. Откроешь, трангатин? Не слышу тебя. Откроешь, А, ну это вот чистый Коля, который говорит, а в конце ставит тебя перед фактом. Откроешь, нет, ну что, мы зря общались. Мы подредактируем цифры ближе к реальности по поставщикам, по затратам ежемесячным. И вот с этим уже реальным нашим планом посмотрим, открываем, нет. Мы Почему еще а, какое-то тупиковое такое состояние возникло? Потому что мы как бы думали, ну вот средний чек вот такой, блин, может его сделаем побольше. Нет, но ну реалия вот такая, он как бы не может быть большим. А даже такой средний чек, в каком районе Сочи мы сможем этот средний чек отжать себе, да? Начинаем думать, район тот не так, район тот, там гора, там надо внизу, внизу есть какой-то зоомагазин. Ну и, короче, еще локация, понимаешь, тоже очень, мы же понимаем, это прям да, первостепенный факт. И мы цифры подредактируем. Я вообще, Саша сказал в моменте, я говорю, слушайте, цифры цифрами сейчас, да? У нас есть какое-то такое общее а, понимание что будет но когда мы поймем что вот эта локация да нам подходит мы под эту локацию сядем и еще раз цифры пересчитаем потому что мы будем понимать да вот в этой локации по ходу чек не 670 рублей а 750 будет и вот рентабельность вот такая да здесь вот грубо говоря там население вот такое в основном высотки преобладают да либо новостройки это вот так вот ну короче то есть Локация заставит нас еще раз эту таблицу перелопатить потом. Да, индивидуальная, реш... ну, индивидуальная финансовая модель под конкретную точку, конечно. Это... Ну, ну и круто, что ты так рассуждаешь. Как бы ты не о бомбе в барахте, да, там... помнишь, ты как ты в другом центре открыл? А, похит, там типа все нормально. Ну а потом, да, ты, да. Проблем, капец разрезов, да, с которых ты смотришь и как ты просчитываешь, но, конечно. Это все увеличивает как, шансы, что она будет прибыльнее по сути. Это... Ну что, сходишь о... мор... на море за меня? Да, хорошо, обязательно. А вторую точку откроешь? Коль, я не хочу ее открыть только потому, что я тебе пообещал. Ладно, пообещай мне, что откроешь прибыльную точку. Вот прибыльную открою, Коль. Обещаешь? Обещаю. Прибыльную откроем обязательно. Ну, все. Какого раза непонятно, но откроем, да? Да, знаешь, у меня такое чувство, конечно внутри двоякое. ну, то есть, короче, когда я открывал Сан-Сити, еще после БМа это было, знаешь, относительно, и у меня было какое-то чувство самоуверенности, но оно абсолютно было неподтвержденное, но не твердое было, как потом мне стало понятно, то есть я, я был внутренне, короче, я духовно был готов, Понял? Вот, вот внутренне, по каким-то эмоционально-духовным таким ощущениям, я такой, типа, да хоть завтра, понял? Вот так вот. А как бы физически и умственно, именно вот холодным таким да, вот умом, потом-то стало понятно, что я был не готов. Вот сейчас я эмоционально-духовно, видимо, по опыту того, как бы, прошлого, внутри у меня сопротивление. Но э, также присутствует э, ощущение самоуверенности, оно такое более твердое, потому что я понимаю, что вот мы смотрим в цифры, я понимаю, что мы быстро сможем двигать ситуацию уже там. И э, ну, опыт, я понимаю, что опыт есть. Да. Мы, мы тут-то в этом магазине, мы тогда его вырастили в два раза, сейчас мы как бы его вырастили э, там, вообще в три раза получается уже. Да, прибыль как бы остается фиксированная, но есть другие нюансы. Занятость там. И... Что? Системный у тебя сейчас бизнес. Ну, может там, конечно, не на сто процентов, но да, конечно. Полтора года. Этом... Вот смотри, полтора года назад и сейчас, вот если сравнивать с тем полтора года назад и сейчас, можно ну, вот то, что было и то, что сейчас, назвать, что ну, это колоссальный рывок в системный бизнес. Сто процентов. Ну вот. Ну да, мы и с Сашей говорим о том, что как бы одна из таких сверхзадач у нас это м, поставить на ноги магазин, чтобы он вот, ну, стоял. То есть, когда на... перестанем, наверное, есть Да, да, когда перестанем все Потому что вот я там дня 3 или четыре назад Саша сказал: я говорю, типа, Саша, ну вы должны понимать, что вы пока в отпуск не можете уехать. Ну, Опять, да. ну, уже близко к этому, да, уже к этому близко, вот мы еще там взяли человека. Но вот хочется, чтобы он был вот таким. Да, мы понимаем, что мы можем там зарабатывать в этом магазине на 100 тысяч больше, но мы тогда будем как наши соседи, которые на рынке, знаешь, там сами по локоть, там в, в рутине, в, в грязи, там ну, во, во всем вот в этом, короче. Ну, смотри, но... как бы ты отточил сейчас навыки рыбалки на своем магазине, ну, неужели тебе неохота еще там где-нибудь, ну, в другом районе там типа порыбачить? И как бы еще да, момент. Ты как ребенка, ты типа одного воспитываешь, но неужели тебе как бы свои знания не охота второму, третьему, там, четвертому там передать? Вот, а ты, ты уже как носить. первого прижимаешь, ему вроде уже свободное плавание идти, да, там на учебу еще куда-то, же там не знаю, жениться -то. а ты как бы его прижимаешь, вниманием тебе на второго, на третьего, на пятого надо переключить, тогда как бы, ты сбалансируешь себя. Поэтому ну как бы вот, как-то вот такая концепция. Давай, Костя, на связи. Все, пока, Александр. Ты... Пока, а -а -а. Подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые видео Ставь колокольчик и пиши обязательно в комментарии Пока-пока!